Добро пожаловать в Network Marketing Pro. Про. Меня зовут и Эрик Ворин. Многие из нас смотрели фильм «Секрет» или, может, читали книгу «Как человек мыслит», или «Акры алмазов», или «Думая богатей». И эта идея, что мысли материальны, вполне реальная. И, и если я бы я давал совет вам или любому другому, другому человеку, человеку, желающему более высокого уровня успеха в сетевом маркетинге, то он был бы следующим. Думайте о своем бизнесе сетевого маркетинга все время. Постоянно. Когда вы тренируетесь, когда вы готовитесь ко сну, когда вы просыпаетесь утром, когда вы в своей машине, когда вы делаете все, что угодно, чем больше вы занимаете этим свой ум и думаете о своем бизнесе, тем успешнее он будет. Я не знаю ни одного успешного топ-лидера в сетевом маркетинге, который бы этого не делал. Некоторые люди хвастаются тем, что они могут. «О, я могу отключиться от этого! Я могу включить это в свою жизнь, я могу исключить это из своей жизни!» Я не знаю об этом, когда речь касается предпринимателя. Предприниматели постоянно включены в этот процесс. Они включены в него все время. Это не означает, что вы не любите свою семью. Это не значит, что вас не волнуют окружающие вас люди. Это важно. Но ваш ум, ваши чувства, ваше подсознание, ваш мозг постоянно крутят, вы всегда думаете об идеях, вы постоянно делаете заметки, вы постоянно улучшаете какую-то стратегию, над которой вы работаете, вы постоянно задумываетесь о своих клиентах, дистрибьюторах, дуплицировании, о своем лидерстве, о своей презентации, о своем обучении, о том, что вы можете еще придумать. Это постоянно крутится в вашем сознании. И этот процесс позволяет вам становиться лучше. Мой совет для вас сегодня – думайте о вашем бизнесе сетевого маркетинга все время. И следите за тем, что происходит с вашим успехом. Вы будете поражены тем, как быстро вы растете. Это наше шоу на сегодня. Дамы и господа, мое пожелание для всех вас. Если вы решили стать профессионалом сетевого маркетинга, примите решение быть профи. Потому что этот факт крепок как камень. У нас есть лучший путь. И теперь давайте расскажем об этом всему миру. Всем великолепного дня. Берегите себя. Пока-пока.